Здравствуйте дорогие друзья, с вами адвокат Ансупов Дмитрий Сегодня я вам хочу сказать пару слов про каршеринг Каршеринг это безусловно удобно, это безусловно молодежно, модно и выгодно Но знали ли вы, например, что если вы пользуетесь каршерингом под чужим аккаунтом это приравнивается к угону, статья 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причем абсолютно без разницы, как вы получили доступ к автомобилю. Стоял ли он просто открытый, а такое бывает, и в моей практике были такие случаи. Купили ли вы аккаунт в интернете, а сайтов и различных телеграм-чатов, которые это предлагают, очень много. Либо друг, знакомый дал вам свой аккаунт и вы поехали. Если вас останавливает сотрудник правоохранительных органов, и вы под чужим аккаунтом, а каршеринги сейчас останавливают, и аккаунт проверяют в любом случае, то вы рискуете стать фигурантом уголовного дела. Причем статья, если вы один, это до пяти лет средней тяжести. Если вас уже двое, то вы рискуете быть привлечены как группа лиц, и там статья уже тяжкая, и срок на нее повыше. Соответственно, поверьте мне, уже сформировалась практика, и подобные действия всеми судами, всеми правоохранительными органами приравниваются к угону. То есть, если вас обнаружили, скажем так, спалили за рулем чужого аккаунта, но ну здесь у вас вариантов нет. То есть, в любом случае, э, это будет уголовное дело, и вы никак не выкрутитесь. То есть, вы свою невиновность не докажете. Потому что сотрудник ГИБДД это зафиксирует, будет вызвана опергруппа, и все оформят как положено. Самый лучший выход в таких ситуациях это примиряться, вести переговоры с каршерингом, подключать адвоката и завершать дело за примирением сторон, что Чтобы оно прекращалось, не было ни судимости и ни приговора. А сейчас давайте пройдем в салон. Я вам покажу еще один интересный момент, на котором хотел бы заострить внимание. И момент, который я хотел вам показать. Зашел просто на первый попавшийся сайт, который продает аккаунты каршеринга. Посмотрите. Значит, что они пишут? Хочу обратить внимание. У них здесь есть факью. И... А вдруг меня остановит ДПС? Какой замечательный совет дают эти ребята? Ничего страшного. Вы не нарушаете закон. А вот требование показать приложение на смартфоне уже можно считать незаконным. Вы не обязаны это делать. То есть человек... Кстати, можете посмотреть любыми способами он может оплатить то есть все для клиента это просто замечательно то есть человек прочитав такую псевдоинструкцию подумает ох как здорово штрафы платить не надо езжу по выделенкам денег стоит здесь значительно меньше чем официальная аренда каршеринга а еще я оказывается и дпс ничего не должен показывать но это не так то есть да вы можете не показать свой телефон потому что это ваши персональные данные личные данные он не может его осмотреть без вашего согласия но он просто свяжется с каршеринговой компанией, у него есть ваши водительские удостоверения, он знает вашу фамилию, и отчество, и он просто быстро выяснит, что за рулем э, не тот человек, на кого оформлен аккаунт. То есть вы, по сути, этим ничего не добьетесь. То есть у человека создается ложная иллюзия, что это очень выгодный такой лайфхак, мы здесь всех обманули и так далее. Не обманули, ребята, это пока не поймали. А когда поймают... Можете стать фигурантом уголовного дела. Поэтому будьте аккуратнее, закон не нарушайте. Если видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!